Сейчас я хочу поговорить о root-пользователе. Во всех Linux-системах, в том числе в кале по умолчанию активирован root-пользователь, и вы авторизированы как root-пользователь. И как видите, вот тут имя пользователя, под которым я авторизирован. Мы также видели его под кнопкой питания. Это означает, что я авторизирован в Kali как root-пользователь. Также, вот этот символ говорит нам, что сейчас мы являемся root-пользователем. Помните, когда мы говорили о нем ранее, я сказал, что он означает, что мы являемся root пользователем. То есть мы являемся суперпользователем и можем сделать с нашей системы все, что угодно. Очень важно, чтобы вы сразу отличали этот момент потому что будучи суперпользователем, вы можете выполнить неверные команды и нанести серьезный урон системе, а в некоторых случаях ее даже придется устанавливать заново. Будьте внимательны, когда выполняете команды, будучи root-пользователем. Как правило, во время эксплуатации системы, на работе или дома, вам не нужны права root-пользователя, потому что все, что будет запущено в системе, будет запущено с root-правами. То есть, у этого процесса будет доступ ко всему. Допустим, вы случайно скачали вирус или вредоносную программу и запустили ее с root-правами, а значит, у этого вируса также будут root-привилегии. То есть у него будет неограниченный доступ ко всей системе. И с другой стороны, если вы запустите этот вирус, как обычный пользователь, без root-прав, то вирус может не сработать, и он не получит доступ к файлам, которые ему необходимы. Поскольку root-права очень важны, то первое, что вы должны сделать, это сменить стандартный пароль. Это делается с помощью команды «passwd». Вас попросят ввести новый пароль, а затем ввести его еще раз. После этого у вас появится сообщение, что пароль был успешно изменен. Закрываю это окно, и давайте поговорим о структуре директорий. Теперь, когда вы знаете, что такое root-пользователь, давайте рассмотрим, что такое root-директория, или корневая директория. Перехожу в Places, Computer, и давайте подвинем окно ниже. Отлично. Вот это место, где я могу видеть все файлы и папки. Оно называется root-директорий. Или корневой директорией. Это основная директория или ствол дерева, из которого растут все остальные ветви. В root-директории находятся другие директории. Например, bin, etc, home и так далее. И давайте о них поговорим. Bin означает binary, то есть в этой директории находятся все бинарные файлы пользователя. Все программы, которые я могу запустить как пользователь, находятся в этой папке. В том числе bash, copy, cut, grab и так далее. Все эти команды мы рассмотрим в этом курсе. В директории etc находятся файлы конфигурации. Например, далее в курсе мы будем настраивать ssh-сервер. И давайте напишем ssh. И как видите, я смог получить доступ к папке ssh. А вот файл, который мы позже будем настраивать или изменять. В директории Home находятся папки различных пользователей системы. Я уже создал пару пользователей, чтобы показать вам, как это выглядит. В дополнение к root-пользователю в моей системе есть еще два пользователя. Flav и Tom. Файлы этих пользователей будут находиться в различных директориях Home. Это папка Home Тома, а это папка Home Fluffa. В папке sbin находятся системные бинарные файлы. Мы уже видели папку bin, где находятся бинарные файлы пользователя. В этой же папке находятся бинарные файлы системы. Как правило, они используются для перенастройки системы или для целей, для которых нужны root-права или права администратора. А обычные пользователи без прав администратора не смогут запустить эти бинарные файлы. В директории Temp находятся временные папки и файлы. Ее можно использовать, когда вы работаете над чем-то, что не понадобится вам в дальнейшем. Просто закидывайте это в папку Temp, делайте то, что нужно, а затем вы можете удалить эти файлы. И последнее, но не по важности, это директория Root home. Возможно, когда мы заходили в папку Home, вы обратили внимание, что там были директории Home только для двух пользователей. Однако мы точно знаем, что в системе больше двух пользователей. Мы знаем, что есть пользователь root. Однако тут нет директории root-home. Она отделена от других директорий и находится вот здесь. Это директория root-home. Как видите, у нее иконка дома. В ней находятся мои папки «Documents», «Desktop» и так далее. Другие пользователи не могут получить доступ к этой папке, если только не получат привилегии root-пользователя. Давайте подведем итоги. Первое. Существует root-пользователь. Второе. Существует корневая директория, из которой растут все остальные директории. И третье. Существует root-home. Сейчас вам, возможно, не все понятно, но вы привыкнете к этому гораздо быстрее, чем вы думаете. И когда я буду говорить по ходу курса root, это означает, что я говорю о root-пользователе, если только я не уточняю, что это root-home или root-директория. И если я говорю root-home, это означает, что я говорю об этой папке, которая находится в которой находится все, что принадлежит root-пользователю, его документы, загрузки, видео и так далее. А когда я говорю root-директория, или корневая директория, это значит, что я говорю об этой директории, от которой идут все остальные. И давайте повторим. Root-пользователь, root-home, и root-директория, или корневая директория. На этом все в этом видео. Давайте перейдем к следующему видео и рассмотрим основные команды, которые используются в повседневных задачах под Linux. Отлично, пришло время закатать рукава и замарать руки. Давайте познакомимся с основными Linux-командами. Однако, сначала я хочу, чтобы вы кое-что запомнили. Linux — это система, чувствительная к регистру. И если мы, например, напишем слово password и используем заглавную «пи», то это отличается от ситуации, когда мы используем прописную «пи». К сожалению, я встречал такие случаи в обучающих видео, где инструкторы пытались получить доступ к файлам с помощью команд. И при этом они неправильно использовали заглавные буквы. И удивлялись, прямо на видео, почему команда не работает. Не могу поверить, что инструкторы могут так ошибаться. Прошу вас быть внимательным. Если вы новичок в Linux, то вам простительны такие ошибки. А если вы инструктор, то не очень. К сожалению, получение доступа к файлам в Linux сложнее, чем на Windows. Например, если файл называется «тест» за главной T, и вы хотите получить доступ к этому файлу, используя прописную T, то это не сработает. Теперь, когда мы разобрались с этим моментом, перед вами текущие цели. Мы научимся перемещаться по файловой системе, изменять директории и переходить из одной директории в другую. Мы научимся создавать файлы и директории. Затем мы научимся отображать содержимое этих файлов и директорий. И последнее, но не по важности, мы научимся копировать, перемещать и удалять эти файлы и директории. Есть пара моментов, о которых нужно помнить при работе с командами в Linux. У команд есть определенная структура. Она состоит из двух элементов — опции и аргументы. Опции изменяют поведение команды. Как правило, это буквы, перед которыми идет минус. Можно использовать несколько опций в одной команде. Например, команда ls отображает содержимое директории. Не волнуйтесь, позже мы увидим, как все работает. Сама по себе команда ls работает определенным образом. А если мы напишем, например, ls-h или —help, то увидим совсем другой результат. В этом случае минус h, минус say и так далее. Это опции. Также нужно принять во внимание, что помимо опций у команд есть аргументы. Как правило, аргументы — это дополнительная информация, которая указывает команде, с чем работать. Например, если использовать команду ls без аргументов, то команда отобразит содержимое текущей директории. И если я нахожусь в директории Documents и выполню ls, то увижу содержимое директории Documents. Однако, если я укажу, например, ls /desktop, то увижу содержимое директории desktop. В данном случае desktop — это аргумент команды. Пример, который вы видите, ls-l-desktop. –l – это опция, которая изменяет способ отображения содержимого директории desktop, которая является аргументом. Повторюсь, если сейчас вам это непонятно, не волнуйтесь. Мы рассмотрим огромное количество примеров, и я обещаю, что скоро для вас это будет очень легко. Итак, какие основные команды мы рассмотрим в ближайших нескольких видео. pwd означает «отобразить рабочую директорию», cd — «сменить директорию», mkdir — «создать директорию», touch используется для создания файла, ls используется, чтобы отобразить содержимое директории. Также мы будем использовать команду cat, которая конкатенирует и отображает файлы, Команду less, которая также отображает содержимое файлов, но по-другому. HEAD-N, где N — это цифра, например, HEAD-10, HEAD-50. Эта команда отображает строки файла, а N — это количество строк. По умолчанию это 10. И если я, например, выполню HEAD-файл.txt, то увижу первые 10 строк этого txt-файла. Тейл отображает последние 10 или 50 строк файла, или столько, сколько вы укажете вместо N. Тейл минус F будет обновлять информацию по мере появления новых строк в файле. Если файл изменяется в тот момент, когда я на него смотрю, я могу использовать Тейл минус F. Команда CP копирует файл. MV перемещает или переименовывает файл. А с помощью команд RM и RMDIR мы можем удалить файл, и или директорию. Давайте рассмотрим, как работает первая команда, которую мы изучим. Обратите внимание на заголовок окна. Символ тильда означает, что я нахожусь в директории Home. Так как я root-пользователь, моя домашняя директория называется root. Я могу это проверить с помощью команды pwd, которая выводит результат в слэш root. Это означает, что сейчас я работаю в директории root. Допустим, я хочу перейти в директорию Temp. Я могу это сделать с помощью команды CD, пробел, слэш, темп. Обратите внимание, что в консоли, а также в заголовке окна, появилась темпи. Я могу еще раз это проверить с помощью команды PWD, результат которой отображает темпи, что означает, что моя текущая рабочая директория — это темп. Допустим, я хочу перейти на уровень выше. Как вы помните из видео по структуре директории, директория slash или root это основная директория, от которой идут все остальные директории. Получается, что она находится на уровень выше, чем темп. И я могу сюда перейти, выполнив cd. Обратите внимание, что и в консоли, и заголовок окна поменялись на слэш. То есть сейчас я нахожусь в директории root. Не в директории root home, а в самой директории root. Выполняю команду pwd, ее результатом является слэш, а не слэш root, как мы видели ранее. Это может быть не совсем понятно, поэтому давайте я вернусь в home. Я авторизирован как root-пользователь, и могу вернуться в домашнюю директорию, выполнив cd пробел тильда. Эта комбинация означает вернуться в директорию Home. Повторюсь. Обратите внимание, что изменилась консоль из заголовок окна. И если теперь выполнить PWD, то результатом должно быть slash root. И давайте снова вернемся в директорию Temp. Чтобы вернуться в Home, вместо CD, пробел, тильда, можно просто написать CD и нажать Enter. И я снова могу это проверить с помощью PWD. Возможно, вам интересно, зачем нужны два разных способа. Позже мы увидим, для чего это нужно, когда будем искать абсолютный путь. Еще один момент. Если я хочу вернуться в предыдущую директорию, как бы нажать «назад», то выполняю CD, пробел, минус. Таким образом, я вернулся обратно в директорию Temp, в которой только что был. Допустим, мне нужно создать файлы и папки. Я хочу создать папку тест директории TEMP. Для этого я использую команду mkdir. Пишу mkdir slash temp slash testdir, или можно назвать ее как угодно. Теперь я хочу создать две директории, чтобы одна находилась в другой. Мне нужно создать папку DIR1, а внутри нее DIR2. Но вместо создания двух директорий по отдельности я могу использовать опцию -p. Указываю mkdir -p пробел /tmp /dir1 /dir2. Таким образом я создам папку dir1, а внутри нее dir2. Обратите внимание, что мы использовали опции и аргументы. Попробуйте определить, где во второй команде опция, а где аргумент. Теперь мне нужно создать файл. Для этого выполняю команду «touch» и указываю «touch-пробел-slash-tmp-slash-test-файл». Теперь давайте проверим, что директории и файлы были успешно созданы. Для этого я выполню команду «cd», с которой мы недавно познакомились, и изменю директорию на «temp». Итак, «cd-пробел-slash-tmp», а затем я использую «ls», которую мы видели в примере, она отображает содержимое текущей директории. Как видите, мы создали DIR-1, внутри которой мы создали DIR-2, а также мы создали директорию testdir -дир и файл testfile. Это было очень просто. Итак, мы уже видели команду ls. Теперь давайте посмотрим, какие опции можно использовать с этой командой. Повторюсь, команда ls отображает содержимое директории. ls-l отображает подробный список. ls-a отображает скрытые файлы. ls-r — это отображение по имени в обратном порядке. ls-t отображает новые файлы первыми в списке. А команда ls-rt отображает в начале списка файлы, которые не менялись дольше всего. То есть, в начале списка будут более старые файлы и папки. И давайте посмотрим, как это работает. Сейчас я нахожусь в директории Home. Давайте выполним ls. И как видите, появилось содержимое директории Home. Все это директории или папки. Desktop, Documents и так далее. Допустим, я хочу отобразить содержимое директории TM. я смогу это сделать с помощью LS, пробел, слэш, TMP. Теперь я вижу директории и файлы, которые недавно создал. В том числе тест-файл, тест-файл 2 и x files. И давайте посмотрим, как работают опции. Выполняю LS-L, то есть использую опцию -L, затем slash TMP. И обратите внимание, как выглядит результат. Это называется подробный список команды ls. Теперь обратите внимание на самые первые буквы или символы слева. d означает директория. Обратите внимание, что по умолчанию директории в калии выделены синим. То есть, dir1 и testdir это директория, и в начале строки это выделяется буквой d. Символ минус означает, что это файл. Как видите, этот символ есть перед тест-файлом, тест файл 2 и x files. Допустим, мне нужно отобразить содержимое директории dir1. Я могу это сделать, выполнив команду ls, пробел, slash tmp slash dir1. И как видите, внутри dir1 находится dir2. Я хочу сказать, что вам не обязательно выполнять CD, чтобы перейти в директорию и посмотреть ее содержимое. Это можно сделать из любого места в системе, с помощью LS, пробел. А затем нужно указать полный путь. И давайте посмотрим, как работает минус AL. Выполняю LS минус AL slash TMP. Как видите, теперь здесь намного больше информации. Все записи, выделенные зеленым цветом, перед которыми идет точка, это скрытые файлы. Поэтому мы их не видели, когда использовали ls-l. Опция "-a", отображает скрытые директории файлы. Как я и сказал, перед ними идет точка. Обратите внимание на две верхние записи. Точка и Мы их видели, когда использовали CD. Давайте разберемся, как они работают. Выполняю ls-al, slash tmp, slash dir1, slash dir2. Обратите внимание, что в DIR2 ничего нет. Мы видим только точку и точку-точку. Давайте выполним CD, чтобы перейти в DIR2. Как я и говорил, когда мы работали с CD, точка означает текущую рабочую директорию. А точка-точка это переход на одну директорию вверх. То есть, если я сейчас выполню cd точка, то должен остаться в этой же директории. Потому что точка означает текущую директорию. И давайте проверим. Выполняю CD-пробел. И обратите внимание, что моя рабочая директория не изменилась. Я все еще нахожусь в том же месте. И если я выполню cd-пробел. То должен перейти на одну директорию вверх в dir 1 И давайте проверим: cd-пробел. Я перешел в DIR1. И если выполнить cd-пробел. еще раз, то я перейду еще на одну директорию вверх. И окажусь в темп. Угадайте, что будет, если выполнить эту команду еще раз? Мы уже видели cd-пробел. Я вернулся в root. Надеюсь, теперь вы понимаете, в чем разница между точка и точка -точка. И теперь мы можем их использовать для разных целей. Давайте рассмотрим еще одну опцию LS. Для начала я использую ту, которую мы уже видели. ls-l-tmp, чтобы вы могли сравнить ее с тем, как работают другие. Теперь использую –r. И как мы уже знаем, –r – это отображение по имени в обратном порядке. ls-rl, пробел, tmp. И обратите внимание, как изменился порядок отображения содержимого. DIR1 теперь внизу. Это как сортировка по имени Windows. Теперь давайте попробуем сначала отобразить новые файлы. Это делается с помощью команды ls-tl. И обратите внимание, что первый файл был создан в 10.44, второй в 10.36, третий в 10.27. То есть теперь первыми отображаются самые новые файлы. Теперь самостоятельно догадайтесь, что делает ls-rt. Я надеюсь, пока все понятно. Ничего сложного. Наоборот, все очень просто. Мы видели, как изменять директорию, как создать директорию и файлы, а также как отобразить содержимое директории после того, как мы создали в них файлы и папки. Все очень просто. Вот ваше задание. Попробуйте команды, которые видите на экране, и обратите внимание на результат. В частности, последняя команда очень полезна и может сэкономить немало времени при работе в Linux. Отлично, давайте продолжим. Мы уже видели, как посмотреть содержимое папок и как создавать файлы, но мы не видели, как посмотреть содержимое файлов. Вот совет, который вам поможет после взлома. В каждой Linux-системе есть скрытый файл, который называется .bash history. Этот файл содержит последние 500 команд, выполненные пользователем. Как правило, он находится в директории home этого пользователя. И после взлома машины на Linux вам нужно посмотреть содержимое этого файла, потому что тогда вы сможете понять, что делал пользователь, что создавал и с чем взаимодействовал. Итак, в этом видео мы будем использовать этот файл в качестве примера. Мы рассмотрим команду cat. Это сокращение от concatenate. Конкатенация. Команда cat отображает сразу все содержимое файла. Также мы рассмотрим команду less, которая более эффективна, чем cat. А команды head и tail вы попробуете самостоятельно. И давайте посмотрим, как все выглядит. Выполняю ls-al. Как помните, минусы отображает все файлы, в том числе скрытые, а "-l", это подробный список. И вот мой файл .bash history. Вот эта точка перед файлом означает, что это скрытый файл. Вот почему понадобилась команда ls-a. И давайте посмотрим содержимое этого файла с помощью команды cat. Пишу cat и указываю имя файла. Готово. Вот все мои последние команды. Как видите, тут есть знакомые команды, например, ls-tmp, а также tmp-dir1-dir2. Я могу проскроллить вверх и вниз, чтобы посмотреть все предыдущие команды, которые я использовал. Однако, иногда вы авторизируетесь системе удаленно, и у вас нет возможности пролистать мышкой или с помощью ползунка. Что делать в этом случае? Можно использовать Shift-PageUp или shift Page Down, чтобы перейти на одну страницу вверх, или вниз. Это здорово. Но иногда файл, который вам нужно посмотреть, может быть слишком большим, и команда Cut не будет так эффективна. Пролистывая страницы вверх и вниз, можно запутаться в коде или содержимом. И это не очень удобно. Более эффективно использовать команду Less. И давайте выполним Less.BashHistory. Эта команда отображает только верхушку. И Если я захочу посмотреть дальнейшее содержимое, то я могу переместиться на одну строку вверх или вниз при помощи стрелок, или опуститься на страницу вниз, нажав пробел, или я могу перейти на страницу вверх или вниз, используя Page Up или Page Down. Если я закончил работу, то нажимаю Q, чтобы выйти. Это были отличия команд Cut и Less. Еще одна команда, которую можно использовать, чтобы быстро посмотреть файл. Допустим, вам нужно убедиться, что это нужный файл, перед тем, как начать с ним работать. Но вы не хотите открывать весь файл. Что же делать? Можно воспользоваться командой head. Она отображает первые 10 строк файла. Вот как это выглядит. Догадайтесь, что делает команда tail. Попробуйте ее самостоятельно. Теперь давайте рассмотрим, как копировать файлы и папки. Я открою графический интерфейс, чтобы вы видели, что происходит. Это надо немного передвинуть. Нужно, чтобы вам все было видно. Теперь я хочу скопировать тест-файл, который я создал ранее из директории темп в директорию документ. Повторюсь. Я буду использовать Tab для автозаполнения. В данном случае нажимаю tab, -tab потому что у меня два тестовых файла тест файл и тест файл 2. И система не поймет, какой именно мне нужен, если я просто нажму Tab один раз. Нажимаю Tab дважды, и система сообщает мне, что есть два файла. Я использую первый. Структура команды CP выглядит так. CP. Затем файл, который я хочу скопировать. А затем путь, куда я хочу скопировать этот файл. Итак, в этом примере я копирую тест-файл из директории temp, и я хочу скопировать его в директорию documents. Давайте я специально укажу путь неправильно, чтобы вы увидели, как работает чувствительность к регистру в Linux. Пишу documents прописной D, а не с заглавной. Обратите внимание, что произошло. Посмотрите направо. Давайте выполним ls. У меня появился новый файл под названием Documents. И справа мы также видим, что был создан новый файл Documents. Что произошло? Я неправильно написал название папки Documents, которая начинается с заглавной D. Я указал прописную. И команда CP поняла, что я хочу скопировать файл-тест файл. Тест, файл. И путь, куда я хочу его скопировать. Это файл «Documents». Другими словами, я как бы скопировал тест-файл и переименовал его в «Documents». То есть, теперь «Documents» и тест-файл содержат одну и ту же информацию. Windows можно сделать то же самое, если скопировать файл из одной директории в другую и переименовать его. Именно это сейчас и произошло. Убираю все с экрана. И теперь давайте все сделаем правильно. Указываю cp, слэш temp slash тест файл. И теперь пишу documents за главной буквы D. То есть я сообщаю команде cp, что нужно скопировать тест файл в директорию documents. И давайте зайдем в documents. И как видите, тест файл был скопирован вот сюда. Отлично. Допустим, я хочу скопировать файл под другим именем. Для этого выполняю cp, slash tmp, slash test file, documents, slash different name, или любое имя, которое вы укажете. И давайте еще раз посмотрим на содержимое папки temp. Тут есть dir1, и как помните, в ней находится dir2. И допустим, я хочу скопировать все содержимое директории dir1 и dir2 в documents. Для этого я использую опцию "-r". То есть, я копирую рекурсивно. Итак, cp-r tmp dir1 пробел documents. Теперь посмотрите направо. Как видите, у нас есть папка dir1, а внутри нее dir2. И допустим, я хочу скопировать dir1 под другим названием. Это довольно легко сделать, указав любое название. И давайте перейдем в папку Different Name. И как видите, внутри есть DIR2. Если файл с таким именем уже существует, то система перезаписывает его, не спрашивая, хотим ли мы этого. Например, по умолчанию Windows, если мы копируем файл с таким же названием, то система либо переименовывает его, либо спрашивает, хотим ли мы его перезаписать. В Linux, по умолчанию, файл перезаписывается. И если я сейчас еще раз копирую тест-файл в Documents, то стандартный файл будет перезаписан. При этом мне даже ничего не скажут. И чтобы это изменить, нужно использовать опцию "-i", то есть интерактив. И если я сейчас выполню cp "-i", -i "-tmp", файл. в Documents, Linux сообщит мне, что такой файл уже существует, и спросит, хочу ли я его перезаписать. И я могу выбрать да или нет, и продолжить. А что, если мне нужно переместить файлы? Разница между командами копирования и перемещения заключается в том, что команда cp оставляет файл в его изначальной директории. То есть, если я скопирую файл из temp в documents, то у меня будет две копии этого файла: одна в темп, а другая в documents. Команда mv полностью переместит файл из temp в documents, то есть у меня будет только одна копия этого файла. Кроме того, в Linux команда MV также используется для переименования. Например, в Windows можно кликнуть правой кнопкой по файлу и выбрать «Переименовать». В Linux нет команды «Переименовать». Чтобы изменить название файлов и папок, используется команда MV. И давайте рассмотрим, как все работает. Создаю файл под названием toMove. В директории Temp с помощью команды touch. Пробел. Slash tmp. Slash и давайте отобразим содержимое директории temp. И как видите, файл to move находится вот здесь. И теперь давайте переместим его в папку или директорию documents. Это можно сделать с помощью команды mv, то есть move, slash tmp, slash to move, в documents. Как видите, справа у нас появился этот файл. Он был перемещен вот сюда. И теперь давайте отобразим содержимое директории temp. И как видите, файла to move тут больше нет. Кстати, если я хочу вернуться к предыдущей команде, то нажимаю стрелку вверх. Ее нужно нажимать несколько раз, чтобы перемещаться по истории команд. Итак, снова выбираю команду для создания файла в директории temp. И как видите, я снова создал файл to move. И сейчас я снова отобразил содержимое директории temp. И как видите, файл создан заново. Как и в случае с командой cp, если переместить файл в директорию, где уже есть такой же файл, то он автоматически будет перезаписан. И если снова переместить файл в «Documents», то он будет перезаписан, а оригинальный файл исчезнет. И давайте в третий раз создадим файл. Но теперь при перемещении, как и в случае с копированием, я использую опцию «-I». То есть «Interactive», «Интерактивный». Давайте посмотрим, что произойдет. Теперь меня спрашивают, хочу ли я перезаписать файл. Я отвечаю, нет. Давайте еще раз воспользуемся командой копирования и посмотрим, как можно ее использовать с точками, о которых мы говорили ранее. Возвращаюсь в папку documents. В моей папке temp находится файл xFiles, который я хочу скопировать в папку documents. Это можно сделать множеством способов. Первый способ это команда cp, tmp, xFiles. И указываю путь с помощью тильда, которая означает мою домашнюю директорию, slash documents. Обратите внимание, что файл был скопирован. Удаляю его. И теперь, когда я нахожусь в директории Documents, я хочу использовать ловкий трюк с одной точкой, которая означает текущую рабочую директорию. Итак, выполнив команду cp /tmp /xфа. Пробел точка. Я сообщу Linux, что нужно скопировать этот файл в мою текущую директорию. Сейчас я нахожусь в Documents. И как видите, файл xFiles был скопирован в Documents. Допустим, мне нужно скопировать файл не в Documents, а в root директорию Для этого нужно выполнить cp slash tmp slash Пробел точка, точка. Повторюсь, точка, точка означает переход на одну директорию вверх. Поэтому таким образом я копирую файл xFiles в root директорию. Если мы перейдем вверх в графическом интерфейсе, то, как видите, файл xFiles был скопирован в эту директорию. То есть в root директорию. Корневую директорию. Мы уже видели, как создавать файлы, директории, и отображать их содержимое. А что если нам нужно удалить эти файлы или директории? Для того, чтобы удалить файлы, используется команда rm. И rmdir, чтобы удалить директории. Обратите внимание, что rmdir работает только с пустыми директориями. Вот несколько примеров, которые мы сейчас рассмотрим: rm/tmp, /тест файл. testfile Удалит тест файл из директории темп rm dir /tmp /testdir удалит пустую папку testdir, то есть, если директория не пустая, то мы не сможем ее удалить с помощью этой команды. Чтобы удалить директорию с содержимым, нужно использовать опцию -r, то есть рекурсив, рекурсивное удаление. И для этого используется команда rm, которая выглядит следующим образом: rm -r /tmp /testdir. Так мы удалим testdir, если она не пуста. Также мы видели опцию "-i", с командой cp. Она означает interactive, интерактивный. И мы использовали ее, чтобы случайно не перезаписать файлы во время копирования. То же самое относится и к удалению файлов. И если мы не хотим случайно удалить файл, и хотим, чтобы Linux нас спрашивал, точно ли мы хотим удалить файлы, то можем использовать опцию "-i". Например, команда rm-r для рекурсивного удаления, a-i для интерактивного режима, slash tmp, slash testdir удалит директорию testdir и все внутри нее, но только после того, как вы подтвердите эту команду. И последнее, но не по важности, это команда rm-rf, где rf – рекурсивное удаление, af – force – Принудительная. Эта команда используется, например, в тех случаях, когда директория используется программой, и мы не можем получить доступ к директории или удалить ее. И если мы хотим принудительно удалить директорию, независимо от того, используется ли она программой, или любым другим пользователем, мы указываем опцию F. И давайте посмотрим, как это работает. Открываю графический интерфейс, чтобы вы наглядно видели результат работы командной строки. И захожу в директорию Temp. Как видите, в этой директории есть папки dir, testdir, и несколько файлов. Выполняю cd cd.tmp, чтобы перейти в директорию temp. И я начну с самой простой опции и удалю один из файлов. Указываю rm и имя файла. В данном случае тест файл. Нажимаю Enter. И как видите, он был удален. Теперь я хочу удалить директорию. В данном случае это пустая директория testdir. Для этого выполняю rmdir, пробел testdir. И давайте попробуем удалить dir1. Как помните, в dir есть еще одна директория. И теперь Linux говорит мне, что это не пустая директория, и ее нельзя удалить. В этом случае мы используем команду rm с опцией "-r". Готово. Мы ее удалили. В данном случае мы удалили DIR1 и все ее содержимое. Теперь давайте проверим аргумент минусай с файлом тест файл 2. Теперь консоль спрашивает нас, хотим ли мы удалить файл. Выбираем да. И файл удален. И последнее, но не по важности. Это опция force. F. Принудительно. Давайте перейдем в директорию documents в графическом интерфейсе. В этих случаях полезна тильда. Помните, когда мы ее использовали в предыдущих видео? Указываю rm-rf которая означает «мою домашнюю директорию», а затем «document» «название директории». Используя опцию «-rf», мы принудительно удаляем эту директорию, даже если бы она использовалась с другим пользователем. И теперь она удалена. Все очень просто и понятно. И давайте перейдем к следующему видео. Давайте немного поговорим об управлении пакетами. Это действительно нестандартное название установки и удаления программного обеспечения. В этом видео мы научимся устанавливать и удалять ПО в Kali Linux. В Linux пакеты равно ПО. Это все, что вы устанавливаете или удаляете. Само собой, это можно сделать в любое время. Например, Несос, который вы могли видеть в моем другом курсе, больше не идет по умолчанию в Кали. Вам, возможно, нравился Nessus и вы хотите его использовать. Вы можете установить его в Кали. Проблема в том, что, как правило, этим пакетом нужны зависимости. Это дополнительное ПО, которое нужно установить во время или перед установкой программы, которую вы хотите использовать. Например, в случае с Несос, вам сначала нужно установить необходимое ПО а потом саму программу NESUS. К счастью, в различных дистрибутивах Linux присутствуют системы управления пакетами, которые позаботятся об установке зависимостей, а также их можно использовать для удаления или обновления пакетов. В различных дистрибутивах Linux системы управления пакетами называются по-разному. Например, в Red Hat такая система называется YAM, а в Debian, на котором основана Kali, она называется Apt apt означает Advanced Packaging Tool, продвинутый инструмент для работы с пакетами. Существуют различные команды apt. Например, если я хочу найти какой-то пакет, то использую apt-cache-search. Если я хочу увидеть информацию о пакете, то я использую apt-cache-show. Для установки используется apt install а для удаления apt-get-remove. Чтобы удалить пакет со всеми файлами конфигурации, используется apt При установке пакета, например, SSH или FTP, мы можем изменить его конфигурацию. Например, по умолчанию SSH использует 22-й порт. Но я хочу его изменить и выбрать порт 22-22. И я могу это сделать, изменив файл конфигурации ssh. И если я выполню apt remove то пакет ssh будет удален, но файлы конфигурации останутся. Это удобно, если я захочу снова установить этот пакет. У меня уже будут файлы конфигурации, и мне не придется настраивать все заново. Но если мне совсем не нужен этот пакет, и я также хочу удалить файлы конфигурации, то нужно использовать команду apt purge Давайте посмотрим, как все работает. Я использую графический интерфейс Скали, чтобы посмотреть, есть ли у меня FTP-клиент. Допустим, мне нужно подключиться к FTP-серверу. Ввожу в поиски FTP, и тут нет результатов, нет никакой программы с графическим интерфейсом, чтобы я мог подключиться к FTP-серверу. И давайте воспользуемся командами, которые мы только что узнали. Первой была команда apt-cache-search, которая ищет пакеты. И здесь я указываю graphical FTP. Появилось несколько результатов. Мне нравится третий, файл Zilla. Тут сказано, что это полноценный графический клиент FTP, FTPS, SFTP. Меня это устраивает. И давайте узнаем подробнее об этом пакете. Для этого выполняем apt-cache-show. А затем название пакета FileZilla. Пролистываем вверх. Тут можно прочитать информацию об этом пакете. Итак, это имя пакета. Посмотрите вот сюда. Тут зависимости, о которых мы говорили. Если бы я хотел установить FileZilla без системы управления пакетами, мне бы пришлось устанавливать все эти зависимости вручную. К счастью, мне не нужно этого делать. И давайте почитаем описание. Похоже, этот инструмент подходит мне идеально. Он поддерживает FTP. И у него есть графический интерфейс. Это то, что мне нужно. И давайте его установим. Выполняю apt-get install file zilla. Теперь меня спрашивают, хочу ли я продолжить. Мы можем написать yes, чтобы согласиться. Но сейчас я отвечу no, чтобы показать вам еще одну опцию. С командой apt-get можно использовать опцию Y, которая автоматически отвечает да. Готово. Нужно немного подождать, пока все установится. После установки я могу перейти в меню. Ввести в поиске FTP. И теперь тут есть новое ПО или новый пакет. Кликаю по нему, чтобы открыть. И готово. Это графический FTP-клиент. В поле Host я могу указать имя сервера, к которому я хочу подключиться. Указать имя пользователя, пароль, порт. Я могу использовать этот инструмент для подключения к любому FTP-серверу. Закрываем это окно. И, допустим, я решил удалить пакет файл zilla. Он мне больше не нужен. Или не понравился. Или я хочу попробовать что-то другое. Неважно. Я просто решил, что хочу его удалить. Для этого выполняю команду apt remove и название пакета File.zilla. Нужно немного подождать. И все. Готово. Теперь вы можете подумать, вау, все это было так легко. Это все, что нужно, чтобы устанавливать и удалять пакеты в Linux? Их даже не надо искать самостоятельно в интернете. Они сами находятся. Да. Все так просто. Вы также можете спросить: но ну откуда берутся эти пакеты? Откуда Кали или другая Linux-система знает, где их искать? Они ищут их в репозиториях. Репозитории это место, где хранятся пакеты, и откуда их можно скачать. Например, у Кали или Debian, или другой Linux-системы есть удаленное хранилище. И когда вы используете команду apt-get, ваша linux система обращается к этому хранилищу, чтобы найти пакет. И если она его там находит, то скачивает и устанавливает. Однако иногда при попытке установить пакет, kali не может найти его в репозиториях по умолчанию. Что делать в этом случае? Для начала, давайте посмотрим, как выглядят репозитории. Как правило, они находятся в etc. apt. Как видите, тут два URL-адреса, или два места, где Кали будет искать пакеты, которые я хочу установить. На эти два адреса можно зайти с помощью обычного браузера. Допустим, мне нужно обновить систему. Для этого я выполняю apt-get-update. Это займет некоторое время, поэтому я ускорю видео. Если я хочу полностью обновить дистрибутив, то выполняю apt-get-upgrade. Как видите, все это — это ПО или пакеты, которые будут обновлены, если я продолжу. Вот совет, который вам поможет после взлома. После взлома хоста на Linux, скорее всего, у вас не будет рут прав, и вам нужно будет найти уязвимость, чтобы их получить. Как правило, это означает поиск и взлом уязвимого ПО. Также могут быть случаи, когда взломанная вами Linux-система не подключена к интернету. Допустим, вы совершаете тестирование на проникновение для банка. Вас приглашают и подключают к их внутренней сети, как сотрудника. И смотрят, сможете ли вы что-нибудь взломать внутри их сети. Вы получили доступ к Linux системе и узнали, что она не подключена к интернету. Но вам все равно нужно ее использовать в качестве ступеньки, чтобы взломать другие системы. Для этого вам нужно установить на систему определенные пакеты но она не подключена к интернету. Что делать в этом случае? В этих ситуациях можно использовать команду dpackage. Она эффективна во многих ситуациях. Иногда невозможно найти определенное ПО в репозиториях. Например, если вы попробуете установить Nessus с помощью команды apt то вы не сможете его найти. Однако его можно найти на сайте Nessus, где у пакета будет расширение .deb, которое означает, что это ПО для Debian Linux. Однако, в отличие от apt, Dep не устанавливает зависимости автоматически. И если для пакета нужно установить зависимости, то нам нужно сделать это самостоятельно. Возвращаясь к сценарию, который вам поможет после взлома, чтобы узнать версия установленных приложений, я надеюсь, что вы найдете устаревшее уязвимое приложение. Можно использовать команду dpackage-l. Чтобы установить пакет, например, я скачал Nessos, и я хочу его установить. Я использую команду dpackage-i, а для удаления пакета используется команда dpackage-r. Вы наверняка спросите, как я могу говорить о скачивании и установке Nessus, если только что сказал, что Linux не подключена к интернету. Мы оставим это для следующего видео, в нем мы узнаем, как скачать ПО на нашу машину на Кали. И Использовать его в качестве сервера, с которого мы сможем загрузить ПО на машину жертвы. И давайте пока не будем об этом волноваться. Просто представим, что у нас получилось скачать пакет Nessos на машину жертвы. И мы можем использовать команду depackage, чтобы установить или удалить его. Помните, что все это происходит во время тестирования на проникновение. А значит у вас должно быть разрешение на установку и удаление ПО на машине, так называемой жертвы. Итак, вот ваше задание. Установите файл ZIL на свою машину на Кали и активируйте FTP на машине на Windows. Мы говорили об этом в курсе для начинающих хакеров, поэтому если вы не знаете, как это сделать, ознакомьтесь с соответствующим разделом того курса, а затем активируйте FTP на своей машине на Windows, либо просто загуглите, как это сделать. Затем откройте файл ZIL на Кали и подключитесь к FTP на Windows. Попробуйте скачать и загрузить на FTP сервер несколько файлов. Затем скачайте и установите Nessus на свою машину на кале. После этого вы можете переходить к следующему видео.